Доброго дня, дорогой друг, и возможно уже партнер, который прошел регистрацию, активацию и уже начал зарабатывать. Это крайнее видео в данной серии видеоуроков, в котором я хотел бы провести для вас небольшую экскурсию по кабинету, во-первых, и во-вторых, дать свои контакты. Зачем вам мои контакты, опять же, в конце данного видео скажу. Итак, в данный момент я нахожусь во вкладке «Пополнение и вывод». Здесь вы видите мой баланс, свои данные я скрою, потому что это видео будут использовать разные люди и не обязательно, чтобы они видели именно мои данные. Здесь у нас есть вывод, то есть то, что мы с вами уже разбирали на примере Binance, да? Ну, Binance хорошая система. Один раз настраиваете, да, верификация проходите, и можно выводить и пользоваться всегда. Есть внутренний перевод. Внутренний перевод у нас э, сейчас 14 августа. У меня конкретно 14 августа, поэтому здесь данная функция уже внедрена. То есть можно указать количество сдт, ID вашего партнера, указать код аутентификации и перевести другому партнеру. Кабинет, да? Если вы хотите таким образом уже обменяться. Он вам на карту, вы ему внутрянкой, так называемый. И, конечно же, внедрена функция пополнения кабинета с помощью фрикассы. Написать 33 USDT и уже отправить на баланс, денежки с помощью карты, кейви, яндекс и других различных способов. Это что касательно пополнения и вывода. Что касательно финансов, что касательно финансов, давайте зайдем с вами посмотрим. Здесь у нас много-много транзакций в моем случае, да, где отражаются выводы, где отражаются уже рефералы, которые приходят ко мне переливом переливом вы здесь сами это видите здесь все это дело отражено здесь как раз у вас будет 7 долларов например если вы подключаете кого-то лично личников плюс 3 доллара за то что он к вам упал переливом если люди просто падают к вам переливом вы получаете 3 доллара здесь много у меня таких операций вы сами видите проект у нас недавно только стартовал в начале августа и за то короткое время которое я в нем участвую особо пока не привлекая трафик мне удалось заработать где-то около тысячи долларов я думаю, это неплохой результат. Далее, смотрите, во вкладке планеты, я уж туда переходить не буду, у вас будет отражена структура. Сколько у вас партнеров, сколько у вас планет в структуре, можно будет там пощелкать и уже посмотреть вашу структуру. Панель управления, опять же, здесь я многие свои личные данные скрою. Здесь вы увидите, сколько лично у вас приглашенных, какой баланс, сколько у вас рефералов да, в процентах являются активными в данном случае у меня все восемь рефералов активировались то есть 8 зарегистрировались и 8 активировались и в данном случае мы видим что они все активны опять же конфиденциальные данные рефералов я скрою номера телефонов тем более и здесь мы видим сколько у меня на первой линии рефералов до да, 8 рефералов и сколько у них в первой линии рефералов но сама глубина у меня уже достаточно большая там больше 200 планет опять же Стартовал проект недавно. Итак, свой идею я скрою, опять же, почему я об этом говорил. Что касательно информации, дорогие друзья, на данной странице в ближайшем будущем также будет появляться уже информация. Скорее всего, здесь будут уже те курсы, которые будут для вас бесплатными. Те курсы, которые будут актуальны, полезны и которые будут предоставлены участниками данного проекта и авторами самих этих курсов. И самое важное, наверное, в данный момент – это сервисы. Сейчас их подключено не так много. Не так много. Давайте на примере, на примере посмотрим. Ну, В данном случае у нас купон отсутствует. Подключение идет именно через специальную ссылку, которая дает очень хорошие условия для конкретно наших партнеров. А именно 10 дней бесплатного пользования. За это время, за эти 10 дней вполне можно данным ботом воспользоваться, наполнить его контентом, направить туда трафик и уже заработать деньги. Как это делается, опять же, мы рассматриваем. Мы рассматриваем, и здесь пока не так много сервисов, не так много сервисов. Какие-то из них дают VIP-тарифы, какие-то из них дают купоны на скидку, какие-то из них и вовсе будут бесплатными. И, как я ранее уже говорил, здесь будут добавлены примерно 40-50 различных сервисов, которые помогут нам с вами зарабатывать, экономить и зарабатывать. И самое важное – грамотно, правильно работать с трафиком. А трафик – это деньги. Это все понимают. Вот что касательно экскурсии по кабинету, дорогие друзья – ну и конечно же не забудьте, не забудьте подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы обезопасить ваш аккаунт. И в данном видео, в конце данного видео я хотел бы к вам обратиться. Прямо по данным видео будет не только ссылка на регистрацию в данном проекте, но и ссылка на мой аккаунт в Телеграме. Либо на аккаунт того человека, который использует данное видео для рекомендаций данного проекта конкретно уже вам. И я хотел бы к вам обратиться, чтобы вы обязательно ему написали. Ну, либо мне написали, да? Почему это важно? Потому что у нас есть свои чаты. Вот у меня есть свой чат, да? Есть свой канал, где я делюсь дополнительной информацией, чтобы с данным проектом вам было легче работать. Чтобы в данном проекте вам легче было зарабатывать. И второе, второе. У нас есть общий чат проектный, скажем так, чат, в котором мы решаем большинство проблем. В котором мы выкладываем видео по работе с данными сервисами. В которых в последующем мы будем размещать другие видео, которые позволят вам работать с теми сервисами, которые в дальнейшем будут сюда добавляться. То есть вся актуальная информация, все актуальные вопросы, все актуальные проблемы, все это на общем чате и на чате конкретно вашего куратора будь то я, либо другой человек, который использует данное видео. На этом все. На этом все. Хотелось бы пожелать вам всего самого хорошего. Спасибо, что посмотрели данную серию видеоуроков. Надеюсь, было полезно. Я постарался объяснить все на пальцах, чтобы вам было удобно, просто, и вы смогли разобраться с этим проектом и начать здесь зарабатывать. Триксион вам в помощь. Триксион для вашего заработка, для вашего продвижения, развития и всего, что вы сами уже пожелаете. На этом все. Регистрируйтесь, активируйтесь, если этого еще не сделали. И, конечно же, пишите вашему куратору, чтобы он дал все доступы на нужные важные чаты. Всего хорошего. Пока.